Здарова, меня зовут Владислав, и мы давно не виделись, за что я прошу прощения. Однако в новом году я все-таки решил, что пора бы вернуться на YouTube, поэтому сегодня я расскажу вам все, что я знаю о настройках графики в Dota 2. Сегодня мы быстро пробежимся по настройкам графики Dota 2 и посмотрим, что за что отвечает. А также я дам вам два очень удобных пресета. С помощью первого из них мы постараемся выжать максимум FPS, не потеряв при этом в качестве картинки. А с помощью второго пресета мы выжмем максимум FPS, но при этом оставим картинку хоть более-менее осмотребельной. Итак, сначала начнем мы с левой колонки, где многие из игроков допускают ошибки в настройках. Первое и самое важное, везде нужно ставить галочку на расширенные настройки. Если вы хоть где-то поставите, вот здесь, например, простые настройки или текущее разрешение экрана, то-то не очень хорошо будет справляться с оптимизацией игры под ваши желания. Поверьте мне, лучше настраивать все вручную. Итак, в первой колонке мы ставим расширенные настройки и выбираем соотношение сторон. Я думаю, у большинства из вас это 16 на 9, и в Доте нет особого смысла играть 4 на 3. Скорее наоборот, в Доте чем больше вы видите, тем вам лучше. Это в Кейс есть смысл ставить 4 на 3, потому что это дает больше FPS кому-то удобнее стрелять с этим разрешением, а в Dota это совершенно не нужно. Поэтому здесь мы оставляем 16 на 9 и переходим к разрешению экрана. Поскольку в Dota не так важен FPS, как в том же Counter-Strike, советую выставлять наибольшее разрешение, которое вам доступно. Однако, если у вас, например, 4К или 2 или 8К монитор, но при этом компьютер у вас не самый мощный, либо вы просто хотите себе оставить максимальное количество кадров, то ставите Full HD, потому что Full HD это все еще хорошо смотрибельная картинка, и при этом у вас будет хороший FPS. Все-таки в онлайн играх, даже если у вас 4К монитор, чаще всего люди играют с Full HD разрешения Ну и конечно же, если у вас монитор меньше разрешения, то ставите максимально доступного Ну конечно, если у вас не супер слабый компьютер, который еле-еле тянет в просто HD разрешение. И очень важная настройка. Режим отображения почти всегда ставим на весь экран. Объясняю почему. Суть в том, что если вы поставите в окне без рамки, как многие игроки играют, да, вы будете быстрее льтаббаться, но из-за этого... Дота у вас будет считаться не как игра, а как обычное приложение для видеокарты. Из-за этого у вас может появиться какой-то input lag, который может действительно помешать в добивании условно крипов. Конечно, если вы играете на саппорте, это не так важно, но все же, это значительно упростит ваш геймплей и сделает его значительно комфортнее. Поэтому очень советую ставить на весь экран. Да, дота у вас будет альтабаться медленнее и возможно даже не будет альтабаться вовсе. Потому что в последнее время я заметил какую-то проблему, когда я альтабую доту, у меня она не сворачивается, а остается на главном экране, но просто меньшим количеством FPS. Я не знаю, с чем это связано, еще не нашел честного фикса этому. Это появилось максимально спонтанно. Однако, еще раз повторяю, на весь экран это будет оптимальный вариант. Потому что видеокарта будет читать доту как игру, а не как приложение, и будет отдавать приоритет обработке именно ей. За счет чего у вас станет больше FPS, меньше фризов и меньше input lag. Конечно же, люди, которые в этом очень хорошо разбираются, могут поправить меня в комментариях, потому что это не конкретно так. Но для среднестатистического пользователя это выглядит примерно так. В принципе, вам больше знать и не нужно. Яркость мы ставим по желанию однако лично мне, как кейсеру, чем больше яркости, тем комфортнее. Конечно, я ее не выкручиваю на максимум, однако и со стопроцентной яркостью я играть не могу. Все-таки хочется больше и лучше видеть все, что происходит. После чего нажимаем здесь переменить и переходим к следующим настройкам. В предыдущих видео я уже рассказывал о этих настройках, однако все-таки хочется повторить, чтобы сделать полноценный гайд. Лучшим вариантом здесь будет Direct3D 11, чаще всего на большинстве компьютеров. Однако суть в том, что каждый компьютер индивидуален, у каждого свои настройки, свои видеокарт, своя операционная система и так далее. Поэтому здесь, если вы действительно хотите найти оптимальный вариант для вас, то лучше поиграть со всеми настройками, которые у вас здесь доступны. У меня доступны лично две настройки, однако я точно помню, что здесь раньше было Direct3D 9 и еще, по-моему, какая-то настройка, однако почему-то сейчас у меня только две, я даже не знаю сейчас почему. Поэтому опять же повторяю, если вы хотите максимально оптимизировать доту, хотите максимально FPS выжить, вы тестируете со всеми настройками. Однако, если у вас среднестатистический компьютер без каких-то специфических настроек, то просто ставите Direct3D 11 и с вероятностью 99% у вас все будет хорошо. Следующая очень полезная настройка, которую я советую включить всем, потому что она очень упростит добивание крипов, да и в целом просто игру в доту. Это низкая задержка Nvidia Reflex. Здесь даже можно прочитать. Режим низкой задержки включен и оптимизирует работу системы. Для максимального снижения задержки может увеличить нагрузку на видеокарту, а чего немного снизится частота кадров. Смысл в том, что да, у вас может просесть FPS, однако задержка, то есть input lag от того момента, как вы нажали на кнопку мыши и до того момента, как это произошло у вас на экране, значительно снизится. И это очень увеличит комфорт добивания крипов Ну и в целом, как я сказал, по-моему, уже игру в доту Поэтому здесь обязательно ставим вкл плюс ускорение Переходим к самим настройкам И здесь давайте пройдемся по порядку Всем абсолютно поголовно я очень советую Выключить анимированные портреты Все, что делает эта настройка, это делает вот эту вот Вкладочку просто активной Посмотрите, я сейчас включу ее и вы видите, здесь у меня просто голова моего персонажа, она как бы двигается. Но по факту, это максимально бесполезная вещь, которая просто делает аватарку анимированной. Если кто-то получает от этого удовольствие, ради бога. Если вы просто хотите красивую картинку, можете это оставить. Однако, те, кто хотят получить FPS... Вот он, это максимально бесплатный FPS Который снижает нагрузку на видеокарты и на процессор Просто не делая вот арку анимированной И если вы думаете, что сейчас это выглядит как-то странно То поиграв всего 2-3 игры Вы привыкнете к этому И для вас это станет максимально обыденной вещью Потому что сюда-то вы толком и не смотрите во время игры Поэтому очень советую выключить эту настройку Следующая настройка это сглаживание Я думаю вы понимаете за что это отвечает Даже вот прямо сейчас справа сверху можно увидеть Как деревья стали в лесенку Если я включу ее, то они стали такие более плавные что ли Эта настройка также ставится по вкусу и я бы лично ее выключил Мне нравится когда картинка более резкая И вдобавок это еще и повысит мне FPS. Следующая вкладка это доп обработка света Которая как по мне делает игру даже хуже Возможно я здесь не прав Но посмотрите вот сейчас я попробую поймать этот кадр Потому что моя вебка немножко закрывает Вот сюда вот куда нибудь встанем И посмотрим сейчас наверх на лестницу Я сейчас выключаю эту настройку И смотрите видите лестница стала более темной То есть как бы начали падать тени А с этой включенной обработкой Возможно вам видно возможно нет Вот давайте посмотрим на эту лестницу Это без Точнее, с обработкой. Вот, она как бы, как будто бы на ней нет особых теней. А сейчас мы выключим эту доп. обработку. И вот... Стали падать тени То есть, как по мне, эта настройка делает даже хуже Я не знаю, может быть, я, конечно, не прав Но, но как по мне, это Full Useless настройка Посмотрите, мне кажется, так даже приятнее. Следующая настройка этой блики И тут, я думаю, тоже все понятно Это отражение света от чего-то Вот смотрим, например, на вот этот вот камешек Вот сверху здесь как бы белая такая полосочка есть Отключаем просто в настройках эти блики И все, здесь этой белой полосочки больше нет Кафель тоже больше не отражается Однако, справедливости ради Эта настройка делает игру более такой насыщенной и объемной И она не ест очень много FPS. Посмотрите, какая красивая стала плитка. Если вы хотите более-менее красивую картинку, то ее мы оставляем. Она не живет очень много FPS, однако делает картинку объемной. Следующая настройка будет освещение мира, и давайте сейчас посмотрим на моего SFA. Мы видим, что под ним как бы есть такое желтое свечение. Однако, если мы выключим эту настройку, то этого свечения не будет. Видите, он как бы тусклый стал И эта настройка не ест очень много FPS, поэтому, если мы хотим оставить картинку, то мы оставляем эту настройку. Следующая настройка освещения плюс минус сделает то же самое, что и освещение мира. Конечно, она отвечает за немножко другую функцию, но смысл примерно такой же. Следующая настройка это глобальное затенение, которое отвечает за тени на всех других объектах помимо вашего героя и, насколько я понял, еще и башен. То есть, например, посмотрим на вот этот кустик и видим, что под ним как бы есть тень. Как только мы отключим эту настройку, то тень на нем пропадет. Ну, точнее, она останется, но она станет менее ярко выраженной. И опять же, эта настройка дает как бы атмосферности и объемности игре. FPS она, конечно, поджирает, но не так много. Так что, если мы хотим картинку, то мы Ставим эту настройку, хотим FPS, убираем Следующая настройка это высокое качество воды И на самом деле, лично у меня она жрет достаточно много FPS И если мы уберем ее прямо сейчас, то мы заметим большую разницу Однако, честно, я бы не сказал, что эта вода стала значительно хуже Да, на ней пропали блики, да, она не такая сочная Однако, на самом деле, изменения незначительно в худшую сторону Она просто стала другая, это не значит, что она стала хуже Карта нормалей отвечает за объемную землю То есть, давайте посмотрим на вот этот участок земли Он как бы такой, ну кажется, как будто бы он объемненький, да? Сколопендра какая-то бегает вообще Что А если мы выключим сейчас эту карту нормалей То земля станет как бы плоской Вот давайте я вот так отведу картинку Чтобы сразу было видно разницу Зайду в графику и включу ее Видите, как бы земля перестает быть объемной Однако поскольку у нас уже есть настройка Которая отвечает за объемность А именно освещение мира, блики Все вот это вот в целом То я очень советую отключить эту карту нормалей Поскольку по моему опыту еще из GTA Где есть тоже примерно такая же настройка Она живет достаточно много FPS Однако в целом в целом, картинку она лучше не делает, но на самом деле это, как по мне, не особо заметно, поэтому ее бы я вам советовал выключить. Честно, я сейчас долго пытался понять вот эту настройку атмосферной тумантина и так и не понял разницы, честно, я ее включаю, выключаю днем и ночью, ничего не меняется, может быть, я, конечно, кто-то глупый чел, но сколько я не пытался сравнивать, все одно и то же, поэтому в целом я бы ее выключил, ну, типа, камон, зачем она, если... Изменения визуально не видно, а в целом она в теории может сжать и FPS, поэтому я бы ее выключил. Поправьте меня в комментариях, если вдруг я не прав. Следующая настройка, которая называется фауна, очень советую выключить. Эта настройка отвечает за всяких букашек, которые ползали бы по вашей карте во время игры. Вот например летают букашки, но камон, они действительно нагружают ваш компьютер, хоть и не очень много, но во время игры вам нафиг это не нужно, поверьте мне. Я бы на вашем месте их отключил, они возможно даже могут отвлекать. Следующая настройка это эффекты в главном меню, которые мы обязательно отключаем, поскольку посмотрите. Смотрите, сейчас вот снизу, где мой бар, как бы красиво он, скажем так, выглядит. Вот зелененькие какие-то штучки летят. Вроде бы вот он анимированный, как бы круто, все класс. Однако, справедливости ради, нафиг вам это нужно во время игры. И тем более, это никак не влияет на графику. Поэтому, если мы выключим эту настройку, то мы увидим, что эти эффекты у нас пропадут. Насчет вот этой настройки симуляции ткани, я тоже долго пытался понять, что здесь происходит, но так и не заметил нигде разницы. Опять же, напишите в комментарии, если вдруг вы знаете, за что отвечает эта настройка конкретно. Но поскольку никакой визуальной разницы я не заметил. То мы просто ее выключаем и забиваем на нее Вертикальную синхронизацию В процентах случаях В онлайн играх я советую Выключать, практически всегда Она бесполезна и все что она делает, она ставит вам Лог FPS, дабы у вас картинка Иногда не дергалась, не было дерганий картинки Однако из-за этого следует Большое появление input лага Точнее появление большого input лага С этим очень неприятно играть Поэтому очень советую ее выключать Она вам почти всегда нафиг не нужна Следующая настройка это трава, которая на самом деле придает объемности игры. Вот, допустим, давайте пойдем посмотрим. Вот она как бы травочка у нас лежит. Если же мы ее выключим, то логично, что она просто бумс и как бы пропадет. Поэтому на самом деле здесь максимальная вкусовщина. Она не сильно жрет много FPS, однако все-таки добавляет как бы объемности игры, поэтому ее можно добавить, пускай она как бы находится здесь вот у нас валяется, скажем так, вот травочка чисто анимированная. Следующая настройка анимация деревьев, и здесь на самом деле я считаю, что то же самое почти что с анимированными портретами. Я советую ее выключить, потому что кому деревья и так нормально стоят, никого не трогают, пусть так и стоят как бы им вообще пока. И расчет шейдеров мы обязательно оставляем. Поддерживается только с Vulkan DirectX 11, расчет шейдеров повышает производительность на большом количестве компьютеров, поэтому скорее всего у вас FPS с помощью этой фигни увеличится. Далее переходим к уже последним параметрам, это качество текстур, эффектов и теней. И все, что я хочу вам здесь сказать. В большинстве случаев советую ставить на среднее, объясняю почему. Качество текстур между низким и средним есть неплохая заметная разница, особенно на Full HD разрешениях, а между средним и высоким разница не очень большая, однако FPS высокой будет, есть конечно же Побольше, поэтому здесь я советую поставить на среднее. Качество эффектов то же самое. Между низким и средним есть разница. Между средним и высоким она тоже есть, но значительно меньше, поэтому оставляем среднее. И осталась последняя настройка качество теней, которую все-таки я советую оставить на очень высокой, потому что посмотрите, как тени выглядят на очень высоких настройках, вот как бы ну в целом видно. И сейчас на контрасте я вам резко включу выключенные вообще тени, и посмотрите, ну что это за ужас Просто игра стала максимально плоской. Если поставить тени на средние, то как бы лучше особо не станет. Поэтому все-таки тени лучше оставить на очень высоком разрешении, потому что они создадут эффект, как бы, объемности картинки. Это то, что нам и нужно. И остались последние настройки, которые в целом понятны. Качество обработки экрана это качество 3D обработки, именно 3D обработки. То есть, вот меню, например, у вас останется Full HD. Однако вот сама 3D игра у вас станет, вот посмотрите, что это Максимальное число кадров в секунду я почти всегда рекомендовал ограничивать. Например, если у вас 75 герц монитор, ставится 144. Если у вас 44 например, ставить 200. Однако в последнее время я стал играть с локом в 240 FPS, несмотря на то, что у меня монитор всего лишь 60 герц. Но последнюю сроку я всегда советовал ставить столько FPS, сколько Герц у вас в монитор. Потому что зачем вам в меню больше FPS, чем у вас в Герц монитор? Вы все равно больше не увидите.